Программа государственного визита Алмазбека Тамбаева в Узбекистан весьма насыщенная. Она охватывает решение всех аспектов кыргызско-узбекского сотрудничества. Ожидается ряд подписаний значимых документов на государственном уровне. В рамках визита планируются переговоры в узком кругу и в расширенном форматах, где будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание будет уделяться вопросам развития торгово-экономического сотрудничества и приграничного взаимодействия. Необходимо отметить, что в данный момент стороны рассматривают запуск ряда проектов в области перерабатывающей промышленности, текстильной отрасли и создания логистических центров с учетом членства нашей страны в Евразийском экономическом союзе и статуса ВСП+. Особое внимание будет уделяться приграничным вопросам. По мнению политологов, при таком слаженном подходе двух стран вопросы оставшихся спорных участков будут разрешены. И это намного облегчит работу сотрудников КПП. А значит сократится количество перевозов контрабанды на территории двух государств. И запрещено незаконное пересечение границы. Я думаю, что немаловажным окажется вопрос о завершении делимитации демаркации на территории Узбекистана и Кыргызстана, то есть в определьных границах, у нас практически 85% подписано с Узбекистаном, осталось 15% и эти 15% я думаю будут подписаны в, этом, в этой поездке в Узбекистан. Планируется также проведение бизнес-форума на тему «Узбекистан и Кыргызстан. Партнерство в рамках глобализации» с участием около 250 крупных предпринимателей и выставка товаров, производимых на территории Кыргызстана. Ожидается, что в рамках бизнес-форума и выставки будут подписаны конкретные контракты и договора между хозяйствующими субъектами двух стран. Также в рамках визита будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области транспорта и энергетики. По транспорту речь идет о налаживании международных а, автомобильных перевозок с участием Узбекистана и Кыргызстана. А также а, главы будут обсуждать а, вопросы по возобновлению а, автобусных маршрутов и увеличению авиарейсов. По энергетике проводятся переговоры по поставке электроэнергии, то есть по экспорту электроэнергии из нашей страны в Узбекистан, как уже было неоднократно заявлено на двумя президентами, также обсуждается возможность по сотрудничеству реализации проекта по строительству камбратинской ГЭС-1. обоих наших народов. Планируется также подписание протокола по обмену ратификационными грамотами и договору о кыргызско-узбекской границе. Кроме того, на уровне глав государств будет подписана декларация об укреплении дружбы, добрососедства и доверия между Кыргызстаном и Узбекистаном. В общем, будет подписано около 15 документов. Города Ташкент. Такого никогда не было. Почему? Айгерим Бараканова, Джанадиль Абубакирулу, ЛТР, Бишкек.